Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 9 мая, и в Алании также проходит празднование 9 мая. Погода у нас стоит теплая, сегодня очень солнечно. Сейчас будет проходить шествие Бессмертный полк по Алании. И, конечно же, вечером будет праздничный концерт и другие интересные события и празднования. Посмотрите, какая у нас красота! Цветут цветы. Кто знает, что это за цветы, пишите обязательно комментарии под видео но ну, а сейчас давайте я познакомлю вас с участниками шествия и как будет проходить само шествие дорогие друзья еще хочу вас познакомить с мухтаром махмутларом вы все знаете может быть даже знаете ахмед топа и теперь узнаем почему же он принимает участие в этом шествии махмутар таби был солнечный Dünyada 65 milyon insan öldü. Bunun 27 milyonu Sovyet Sosyalistler bildiğinden. Translate. Ben sonra He, şey yapacağım. Tamam. E, Tabii insanlar öldüler. Yani yazıkleyip 65 milyon insan ölmüş. Ve bu Sovyet so Sosyalist bildiğini Zafer Yıl Yıldönümü 9 Mayıs. Her yıl biz Alanya'da kutluyoruz. E, geçen yıl Mahmudlar'da 2500 Rus vatandaşlarla e, yürüdü. Burası bir turizm şekli Alanya'mız, Alanya'mızda yarısı Rus, yarısı diğerleri. Tabii ki sahip çıkılması gerekir, sonuçta insanlar ölüyor, savaşa karşıyız. Bizim Mustafa Kemal Atatürk liderimizin sözü var, dünyada barış, yurtta barış, insanlık kazansın, sevgi kazansın. Savaşa hayır diyoruz. Ben bu e, Sovyetler Birliği'nin o zamanki bu zafer yıl dönümünün 73. 73. yılını kutluyorum. Да, дорогие друзья, обязательно приезжайте в Аланию, в Махмутлар. Но сейчас давайте посмотрим, как будет проходить само счастье. Все собираются в центре Алании, собралось уже достаточно много народу, поют песни с флагами, с портретами родственников. Если кто-то что помнит какую-то песню, предлагайте. Интернет дело великое, голос тоже. Я ее не знаю, правда, ей много. Я следующим году не стану. Здравствуйте, меня зовут Аделя. Поздравляю всех с нашим великим праздником. Праздником Победы во второй Великой Отечественной войне. В этой войне участвовали мои деды. Это мамин папа Мирзасалих Зарипов и папин папа Габдальбар Галимолин Габдальбар Галимолин защищал. Наши границы на границе с Финляндией, то есть даже был ранее, раньше призван на войну 40-го года и дослужился до самого конца, потом в мирной жизни был бухгалтером. А Мирзасалий Зарипов, он участвовал во Втором белорусском фронте, два раза был, попал в плен, два раза бежал с плена, вернулся э, в набережные Челны и мирную жизнь продолжил до 80 лет. Адель, ты принимаешь активное участие в жизни русского общества. Расскажи, какие будут празднования сегодня вечером? Ой, сегодня у нас приготовлена замечательная программа. Будет шествие «Бессмертный полк» до причала. На причале приготовлена концертная площадка, где мы будем давать концерт. У нас приготовлены очень интересные номера, танцы, обязательно «Минута молчания». И несколько песен мы с девочками будем исполнять. Очень долго готовились, надеемся, что всем очень понравится. Пошли не Пожалуйста, запаситесь терпения, чтобы дождаться начала. У нас приехали гости из концерства, из Анталии. У нас будут э, мэрия и префектура Алани. Они все придут, чтобы нас поздравить. С праздником, друзья! Мы сейчас ждем здесь наших дорогих соотечественников. И никогда мы так не были дружны, как именно в этот день. Потому что мы никогда не забудем подвиг наших дедов и прадедов, которые положили жизнь. Победы, чтобы мы сегодня с вами пели песни. Ура! Меня зовут Павленко Галина. Мы здесь вместе с моей сестрой Ольгой. У нас и портреты наших дедушек. Это был Дмитрий Яковлевич, Павленко Семен Иванович. Они прошли всю великую в свою войну. Дедушка Дмитрий Яковлевич дошел до Берлина. Семён вот. Семен Иванович, ему завелось побыть в немецком плену. У нас, к счастью, в семье все вернулись живые с фронта. Мы очень гордимся тем, что наши деды завоевали эту победу для нас. Вот. Поэтому сегодня мы хотим почтить память о них, о всех погибших, о всех тех, которые прошли эту войну И... Которые обеспечили нам сейчас вот этот отдых, вот это мирное небо над головой, то, что нет фашизма в мире. Мы очень рады и счастливы. Наверное, так же, как и все, которые здесь собрались. Меня зовут Елена Навродская-Челик. Я живу в Алании уже порядка 13 лет. И сейчас я пришла сюда, чтобы пройти с портретом, с бессмертным полком, с моим дедушкой, который ушел на фронт в 41 -м. И через несколько лет мы только узнали, что он погиб, пропал без вести. Его звали Виталий Степанович Чурюкин. И у него остался маленький сын, мой папа. Так получилось, что своего сына он не видел никогда, потому что был на военных сборов, когда папа родился, и со сборов он сразу из Курского военкомата он сразу пошел на войну. Он только-только закончил Курский медицинский институт. И моя бабушка Елизавета Наводская тоже закончила этот же институт и осталась в оккупации в Курске через два года только стала разыскивать своего мужа. Не разыскалась, только получили похоронку. Считаю, что этот праздник очень важный и благодарю мэрию Аланье и турецкое правительство за то, что нам разрешено и за то, что этот проект поддержан, нашел понимание. Действительно, это наша память и тем, кто живет здесь и в России, очень важно, что мы можем проводить такие шествия. Дорогие друзья, мы медленно сейчас проследуем, мы не торопимся, мы пойдем вместе. Но пожалуйста, вы берете растяжку, не заходите. Дайте, пожалуйста, растяжку. Дорогие наши, давайте растяжку! ¡En el medio! ¡En el medio! ¡En el medio! ¡En el medio! ¡En el Thank <laughs> you. Друзья, проходит празднование 9 мая Шествие уже закончилось Скоро будет концерт Мне, к сожалению, нужно уходить По другим делам На концерт я не попаду Но надеюсь, что вы увидели хотя бы частичку Празднования 9 мая в Алании Поэтому, если вы будете в следующий раз в Алании Обязательно тоже приходите на празднование И знайте, что они проходят в Алании каждый год ну, а я сейчас убегаю в очень интересное место, о котором я также буду снимать видео, и вы увидите его следующим. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте пальчики вверх, задавайте вопросы. Всех 9 мая, всем всего хорошего, пока-пока!